Девчата, мальчики, мужчины, бабушки, дедушки. Что, как день, как жизнь? Что делаете? Я вот, вот завтра готовлю. Думаю, надо пожарить. Первым привет! Всем привет большой. И что, собственно, хотел с вами поговорить и заодно кое-что сказать вам. Сейчас на меня а, многие всякие там разные неприятные личности. моду взяли снимать всякие видео, про меня гадости говорить. Вот. А, я все понимаю, как бы, да. Хайп, он такой вещь. Всем надо на нем зарабатывать. Вот. Я жарю яичницу, блин. И яичница. Какие-то мелкие яйца после блин. Вот. Короче, я все понимаю, но мне кажется, вам не стоит моим подписчикам обращать внимание на всякую, такую дичь. Какой-то ромужиган на всякую чесотку. Ну вот. <coughs> меня можно, пожалуйста, троллить, говорить, что хотите, там. В принципе, от меня не убудет. Такими не стану от ваших здоровых таких разговоров. Вот. Спасибо большое. Вам на душе, Бетон. Усинск, привет, большой тоже. Уфу трек вышел, я не знаю, я не слушал, но сами понимаете, что я не буду слушать. Вот, мне это как бы не очень интересно. Да никто это такой, просто какой-то парень, у которого с головой проблемы. Вот, не обращайте внимание. Да, на биф я пойду, конечно, схожу. Я совершенно спокоен, у меня все хорошо. Хочу вам об этом сообщить, друзья мои. Что у меня все отлично, а, что там, что там, что там, что-то, там, там, нормально, нормально, слушай, а, души, спасибо большое, да, я видел, конечно, не маги, но, как бы, блин. Прям... что там, что там, что там говорить, ну, людям, как бы, это их хлеб, вот, они там, они не могут снять какой-то блок, вот, добрый, позитивный, чтобы он зашел, понимаете, они могут только вот так, ну, надо, чтобы они к не подавились. Поехали, все птиночь. Сегодня, что ли, ночью? Рон? Сегодня ночью не вариант. Вот, ланки нету, она прилетит только завтра. При ней только завтра. Вот, вечером. А я без нее не поеду. Это чревато для меня. Не, побьет, она поругает. И, и так далее. Ты же самое, значит, прекрасно такие моменты. Планчевский, да, заеду сегодня в студии буду конечно, буду ночью там. Остался один куплет до окончания альбома. Обе сейчас э, находятся, насколько я знаю, под следствием. Но, как вы сами понимаете, если кто-нибудь на него нападет, в этом обвинят меня и последствиями окажусь я. Вот, я надеюсь, что его не посадят. Хоть он там орешь я пытаюсь чтобы его посадили сделать но мне это крайне невыгодно. Вот. Гриша полное ТВ, нормально. Спасибо большое, он тоже всего самое лучшее. Сейчас колбасы пожарим. А ты будешь жарить на колбасу, Паш? Да. У меня тут брат двоюродный малой приехал. Вот. С Харькова, кстати. Конешовки, Конешовки, привет. Глукасоп отлично. Вот мы так живем, смотрите, короче, видите. Зоопарк. Зоопарк в нашем доме. По поводу альбома... Да, заезжай, конечно. А по поводу альбома остался один а, куплет. Как раз, на совместный трек с... А, да, ее именно на совместный трек с а, с... а, два куплета. Один я написал, надо записать его только. Это с состав, составом 163, вот. И с геопикой. Ну, вот. Кость, для тебя работает он всегда. Вот, и с геопикой у нас еще трек. Торчелло получился мощный, мощный. Блин, не смотрел. Смотрел, не знаю. Пока не, не могу ничего сказать, надо сейчас залезть еще посмотреть, вот так вот, я научился переворачивать колбасу, зоопарк, приветствую вас, приветствую всех, муравью, ну, вот, мой папе дали реально меня увидеть, в рабочие дни приходите, 26 числа, кстати, папа, Бухаем, с вами посидим, пообщаемся, вот, это будет весело, я думаю. Пиво на разлив, да, есть, у нас пиво на разлив есть, у нас пиво Туборг и Карлсберг. Карл... Карлсберг, не тяжело это выговорить? По причинам моей шепелявости, не тяжело такие слова говорить. Карлсберг. Да, с пикой будет пушка просто вообще огонь. Пика прям а, его никто не ожидает увидеть в таком амплуа. Крутой поэт. Но Украина не поеду в сторону, меня там убьет. Я, конечно, блин, смелый поэт но я отчаянный, но не настолько же, блин. Нормально я готовлю. Мою еду не оскорбляй. С Русланом черным не знаю. может быть. О, познакомился с Русланом Черным Мне очень понравился этот парень Он красавчик красаучик. Очень хороший человек С честным нет Да нет, вроде не намечался на честным трека М -м -м. Куплет, вот как раз С пика еще не сделал куплет Еще пока не успел а Последний остался куплет Припек я сделал тогда, а этот такого. Приятного спасибо большое. Шоком иногда да общаемся. Редко, правда. Мы иногда общаемся. И... Руслан черный, а не Руслан белый. Это разные люди и... Чего ты ищешь? Соли за меня, здесь соль. Вон там внизу, Вон там внизу. Вот. Субботу, да, я знаю, а это прям будет около моего дома. Кстати, 19 числа у Пика Струдни выступает в клубе Изи, который находится на Басманном переулке. Вот, приходите, ну вот, а, посмотрите на пацанов. Ой, я думаю, вам понравится, это охуенный рэп. Разнес хату уже, чем мы будем осенью делать, ой, весной, наверное, в конце весны ремонт, поэтому то, что он, то, что он там. Ну что, все уже ушли? Все уже ушли? Короче, людям я вам желаю хорошего дня. Слышь, Денис Бурков, мусорской, это ты, чёрт, ёбаный, блядь. Вот, я никогда никого заявление не писал, никого не сдавал, блядь. А чтобы стать мусорским, надо, блядь, написать заявление. Так тебе, на будущее. А если не шаришь, блядь, как это работает, не пизди, блядь, проститутка, блядь. Вот так. Шерсть ебаная. Брест, ты ему от меня привет закинь. Может он узнает как раз, куда он там уедет, блядь? Привет передадим, бля. Выйдем в эфир? Нет, в эфир я не выйдем. Так. Я готовил яичницу с колбасой жареной. Вот. Да нет, обе не закрыли, что странно, конечно Вообще, хорошо, что его не закрывают Когда люди ходят до суда, есть варик, что они туда не сядут вот. Я надеюсь, что он не сядет Убиван, ты, конечно, уебок Ебаный, блядь И пиздобол, блядь, который меня обвиняет в том, что типа, я его сдал, там что-то еще, куда то хуйню несет. Если бы я тебя сдал, я тебе скажу так а Ты бы сидел нахуй если бы, блядь, я написал на тебя заяву, блядь, ты бы сидел, блядь, нахуй. Если бы, блядь, ты дебилов не выложил бы видео, ничего бы не было бы с тобой, все было бы хорошо. Никто бы тебя не посадил никуда. Вот. И учитывая, как тебя приняли, с чем тебя приняли и, блядь, сколько тебя там припиздячили, вот, я удивляюсь, что тебя вообще, в принципе, выпустили под подписку. Тут возникает вопросы, а не сука ли ты? Ну вот реально, как бы я не могу утверждать, вот. но вопрос возникает, как так? Человек принимает, блядь, десять статей там, что-нибудь принимает всё на хате, куча травы, его потыкают под подписку. А не сука ли ты, не работал ли ты случайно? Я слышал, что ты не очень порядочный парень в этом отношении, давным-давно, но не верил в это. А здесь возникает вопрос: может ты, блядь, сдавал, сдавал людей, может ты в этот раз тоже кого-нибудь сдал? Как так получилось, то блядь? Вот, ладно, всем хорошего дня. Обик, не неси не хуйню, что я хочу, чтобы тебя посадили. Мне очень нужен ты здесь, вот, потому что у нас с тобой есть незакрытый вопрос, нам их надо закрыть, но, конечно, после следствия, потому что до этого лучше нам обоим с тобой не дергаться, стоять, понимаешь? Вот вам хорошего настроения. Да нет у него масти никакой, блядь, он, блядь. Вот. Что там в понедельник все, больше все нормально в понедельник. И так. Вот. Я бы хотел, хотел бы найти этих двух Романа и Льва. У меня к ним есть вопросы. Вот, они героями были, когда бежали за мной, стреляли в меня и оскорбляли меня, вот что-то пока нет. Я Гуфовский трек нового не слышал, поэтому ничего не могу вам сказать. Вот. А -а да, с Романом, который был с Оби. и Тру будет, да, мы начнем скоро запускаться, у нас будет даже, наверное, какой-то этот... А -а Блять как его даже может какая-то финансовая база такая для того, чтобы, как сказать, он приз был денежный. Плюс вот. ко всему, смотрите за информацию на ЛОФ ПАП, можете именно lof, al, Loft ПАП в Инстаграме ЛОФТ нижнее подчеркивание ЦАУ нижнее подчеркивание ПАП. Смотрите там за афишами, потому что у нас скоро будут турниры по на по соньке, короче, на этот как он. Роман базарит, бабки на базаре, дуренька. Вот, этот, как его, по футболу, по FIFA 2019, по Mortal Kombat и по НБА. Вот, смотрите, приходите, играйте, будем, будем, денежку будет входной, короче, будет, как это все будет организовано, это будет сделано очень просто. Каждый человек, кто придет, будет скидываться баблом, вот, ну, то есть вход будет платный. Вход будет платный, и короче этот какого, и все бабки вот эти вот, которые будут собираться со входа, э -э -э будут отдаваться победителю. Примерно так, ну около того. Все, мир вашему дому, счастье вам, всего вам хорошего, Израиль Шалом, пока.